Потом, после войны, я узнал, что нашлись и такие, кто встречал врага хлебом и солью. Очень скоро они узнали цену арийского порядка. Славяне – нация рабов, так напутствовал Гитлер свои войска. А с рабами – недочеловеками, и поступать надо соответственно. Вот они и расстреливали, вешали, сжигали. Войны редко ведутся по правилам, но то, что случилось здесь, не имеет аналогов в истории.